Вот, друзья, и сегодняшняя мушка. Попла попер Короче, не Мушка, а кузнечик, овод, стрекоза. Желтая стрекоза. Жена поймала три. На два спиннинга рыбачили. Забросы метров по 15 от берега. Вот, рыбачили, наверное. Ну, часа, может, два. Может, побольше. Вот такие дела, друзья ставим лайки короче короткие видосики сейчас пока снимаю сейчас короче мне надо 4 флешки освободить вот. видосов у меня много вообще уже почти штук 300 потом буду вам показывать всем